Всем привет, меня зовут Татьяна Андреянова, я прошла 21 цех БМ, это событие в моей жизни и моя ниша экскурсии. Эта информация отлаживается в голове возникает, your, you, you, you, раз, посидеть, и возникает чувство желания еще еще раз посетить не только этот город, но и другие. Э -э -э, экскурсия отличная, экскурсовод Катерина, спасибо вам большое. Масса масса впечатлений, очень замечательный экскурсовод, конечно, который рассказывает очень интересно. Мы вообще Как впечатление от? Или Отлично. путешествовать. Вообще надо путешествовать хорошо, интересно. Поэтому путешествуйте Садриядова. Она позорная и девчонка. точно могу сказать, что эта экскурсия вам нужна. Почему? Потому что, во-первых, вы себя считаете предпринимателем. Если вы еще и питерский предприниматель, то вам точно надо оккультуриваться. Потом Петр Осипов. Образованнейший человек, это а Михаил филдашки. Но ведь как-то же надо соответствовать, оккультуриваться. А кто покровительствует предпринимателям, я узнала от Петра Осипова. И я им очень благодарна. До меня эта информация донеслась воздушно-капельным путем. БМ. Мы все как одна семья. Петр Рожков сказал, я пошла и сделала. Потрясающую историю. Вот этот колоссальный путь, который проделали Элисеевы. И чем закончилась эта история? Вот если вы хотите знать, присоединяйтесь. И еще. А вообще я люблю мучить туристов. И, и знаете, как ни странно, им это нравится. Что мне очень понравилось, что Татьяна нам рассказывала, она нам задавала вопрос. У вас у меня тоже есть бизнес-игра. Мы сделаем ее. Это реальная экскурсия в реальном времени. Поехали! Быстро по моей команде сделай! Три! Два! Один!